го го го го го Как ваше настроение, ребят? Расскажите хоть, напишите в комментариях, как прошел день или как началось ваше утро. Напишите! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим безумные штуки с AliExpress. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. И так считаем. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, и удача отправляется к вам. Но мы начинаем смотреть. Что там за безуминка? Это правда? Мне такое нравится. Это же так удобно. Это же у тебя ролики всегда под рукой. У меня есть ролики, я их очень люблю. Но они такие тяжеленные. С ними прешься в парк из парка. А Как прикольно. Это было о! о мечта. Это не светильник, это мечта. Он потрясающий, это же книга. Я так люблю книги. А да. О, у меня такие есть валяются вот там в комоде внизу в ящике. Тюк тюк тюк. Похоже на колонку. Но это что? Это что? Проверять, готовы ли яйца или нет. Это все еще и разбирается. Но это подставка, да? Это подставка. А, -а, -а, а при чем тут яйца? Я сама себя запутала. Вот. Прикольно. Да, прикольно. Чем пальцем тыкать удобно. Такое яичко. Ну, да, это я знаю. Гетры, называется. Гетрочки, в гетрочки, гетрочки. А это что? Мамочки, да свидули вообще. Это же вообще все, капец, маскировка полнейшая. Блин, не знаю, когда мне вот будет делать нечего, когда у меня будет много места на кухне, потому что там так всего стоит много, у меня будет попкорница. И я вам покажу, как я попкорню. Электрическая рулетка. Удобная вещь. Удобная вещь, но мне кажется, тяжело будет измерить параметры тела с помощью нее. Ну а так для дерева нормально. Там дерево же было. Дерь... Вот это зажигалки. Это хорошо. Можно ими обклеить весь холодильник, и у тебя будет целая коллекция зажигалок. О! Вау! А! Это какой офигительный светильник? Блин, это же фейерверк! Ба! Это же фейерверк! Это что за фигня? Что это за фигня? О, девочки, это для нас! Это, это просто тема меня бесит, когда у меня накрашены губы. И они мне говорят, наденьте маску! Меня прям раздражает, когда мне говорят Наденьте масочку, пожалуйста, мне хочется Ох, Мне нельзя так нервничать Нельзя, нельзя мне Мамочки Потом наливаем воды и моемся Вы думали, что? Он выключается, когда ты подносишь руку Умно, умно Очки. Вот это проблема. Что делать, скажи. Приклеим какую-то ерундушечку. А-а-а. И воздух вообще не выходит тогда, получается. Ты там как в парилке. И, короче, могут появиться расширенные поры. Я вам говорю. Потому что пш -пш пар постоянно от тебя же самой. Это не есть хорошо. Хорошо. Что?! <смех> Я бы не хотела, чтобы рядом с моей кроватью стояли такие... горшки. Я знаю, что у королей раньше возле кровати всегда стояли ночные горшки. То есть там же у них вообще трабл был с толчком. И вот они туда ходили и такие потом спали рядом с этим. Тогда я боюсь представить, что простые смертные делали в королевстве. Может, они даже вообще не вставали, а так, как есть. Ужас, ужас. Это такая красная фигня, которая... Я... Что делает? Делает все. Показывает нам красивых пацанов на заставке. Наливаем это гора. И там рыбы плавают. Это так интересно, так лаконично, так прикольно. Рыбы во льду. Рыбы в горах. Где вы видели? Рыб в горах. Вот. Только здесь. О, да. Это для большой попойки. Хорошо, что я не пью. Мне такое не надо. Мне только смузи разливать. Кстати, найти свой миксер. Надо смузи делать, срочно. Обожаю смузи. Особенно овощные. Мне нравится вот это. Мне это нравится. Это магия, потому что это магический круг, который заряжает твой телефон. Это самая лучшая зарядка, которая может быть. Что? М -м -м, мешочки для специй, что ли? Оп-оп-оп-оп-оп. Корабль. Корабль. Это чемодан, наверное, почему-то мне так кажется. А, не чемодан, это для того, чтобы перевозить всякую тяжелую штуку. Кстати... Удобно для холостячек. Или у кого нет брата. папу. Я вас понимаю. Ой, ой ой ой Что будет? А, вот так. Удобно, наверное. Это, это кстати, это очень важный момент. Надо беречь воду. Это очень важно. Если вы бережете воду, я вам просто даю супер 5. Это обязательно нужно ее беречь. Когда чищу зубы, я вырубаю все краны, чищу, потом включаю, и только потом ну, выключаю. И, короче, я Короче, не расходую воду, это важно. И посуду я сначала намыливаю, только потом промываю. Надо беречь воду. Представьте, она закончится в мире. Это ужас. Я не переживу, если она закончится из-за того что я чистила зубы два часа вот так вот, а она текла. В Африке вообще люди вот живут без воды. Так что, бережем воду. Пау-пау-пау. Это будет сейчас сиять. Это сиять сейчас будет. Бах! Как красиво. Ты ты Ты ты ты ты Лев Трат. Нифига, у тебя установка. Это же какая-то установка будущего. Действительно. Что там? Это что? Это кто? Чай? Это термос. Ну, опа! Пакетик туда упал. Тан -тан -тан -тан. Интересно как. То есть он опускается вверх-вниз, но листья остаются там. Ты можешь пить нормально и потом не делать так. Не делать. Вот, это вот тоже сверкает красиво. Можно сделать классные фоточки. М -м -м -м. Это тоже мне так нравятся всякие технологии будущего. То, что выглядит как будто из космоса. Вот что мне нравится. Это было классное видео. И безумные покупки с Алиэкспрес. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я вас люблю. Целую. Пока!